Итак, что же вы ему продаете? Вы продаете ему долю, долю в компании, но когда вы продаете идею без выручки, когда у вас еще нет ничего, а в принципе-то ваша тема, она выгодная или невыгодная, вам нужно предоставить инвестору до того, как он вам дал деньги. Привет, меня зовут Николай Ившин, в этом выпуске мы поговорим о том, как проводить переговоры с инвесторами, а сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, поехали! Итак, в переговорах с инвесторами у нас есть два очень важных этапа. Это когда мы еще не взяли деньги у инвестора и взяли. Сейчас мы поговорим о первом этапе, когда мы только просим деньги да, там у инвестора, предлагаем ему какую-то вложить сумму, чтобы он получил какой-то процент, либо увеличение капитала, либо там, пассивный доход. Если перевести ваш язык на язык инвестора, вы инвестору предлагаете увеличить его капитал, либо получать на его капитал какой-то процент годовых, и это все ему нужно предлагать в цифрах. Ну, например, вы ему предлагаете 20% годовых, 30% годовых, 40% годовых, либо увеличение капитала там, в полтора, в два, в три раза в течение года, либо в течение пяти лет. Плюс на этот капитал у него будет еще процент годовой начисляться каждый месяц в виде дивидендов ну, из полученной прибыли компании. Также инвестора можно заинтересовать, что эта тема долгая, например, недвижимость, и что ему деньги будут капать регулярно, что он будет получать дополнительную пенсию в размере 10-15 пенсий, которые предлагает ему государство. Дальше ему нужно показать, при каких показателях будет желаемый эффект. Ну, например, там месяц, два, три — это старт проекта, потом, ну, в это время нужно как раз инвестировать, потом мы выходим еще через три месяца на прибыль, и через полгода мы выходим на целевые показатели и начинаем увеличивать объем уже в прибыльной компании. Итак, что же вы ему продаете? Вы продаете ему долю, долю в компании, например, ваша компания оценивается там, в 10 миллионов, вы продаете ему 20%, это 2 миллиона а, Как вы оценили 10 миллионов? А, на уровне идей, да, то есть у вас идея настолько прикольная и крутая, она уже генерирует деньги, вы уже генерите выручку, вы уже генерите прибыль И уже можете продавать свою компанию, да, там частично, по долям или еще как-то Также, если у вас есть активы, там, например, это бизнес на такси, там есть машины, либо там фуры, либо недвижимость, либо еще что-то. Ну, то есть, куда вы уже вложили деньги, это уже стоит. То есть, часть этих активов вы уже тоже продаете вместе с этим процентом. Но если у вас компания будет расти, активов будет еще больше, инвестор претендует на ту долю этих активов, которую вы ему продали. И бывают такие случаи, когда вы продаете идею без выручки, когда у вас еще нету ничего, вы говорите с горящими глазами, что вот есть тема тем, нужно вложить там 100 тысяч долларов. Вот, так не работает. И это очень рисковая тема, да, когда вы еще ничего не знаете генерили, да, у вас нет как бы, потока вашего вы продаете по сути воздух. Очень важно на первом этапе, когда только-только вам инвестор заводит деньги, да, там, хочет завести деньги, либо уже завел, нужно говорить, как инвестор входит. То есть в долю компании мы делим прибыль да, ну, пропорционального долю. Как он выходит, например, что компания там, стала дороже стоить а на энную сумму денег, кто ему ее возвращает, например, вы через дивиденды равными частями. Либо он продает ее кому-то другому третьему лицу, либо он не может продавать третьему лицу, либо он не может вообще. Вообще продавать там в течение двух-трех лет очень важно какие будут ежемесячные среды ну вот например представляете вам человек деньги дал ну например 100 тысяч а, долларов и вот прошел месяц то есть что и запланировано вам удалось сделать какие показатели вы уже добились какая у вас выручка себестоимость валовая прибыль ну, в общем какой у вас отчет по прибыли вы можете по отчету по прибыли посмотреть в других наших роликах то есть сколько компания заработала например она заработала допустим полмиллиона рублей Куда пошли эти полмиллиона рублей? Вы наполнили склад, вы наполнили товар, вы наполнили фонд дивидендов да, и разделили в принципе между инвесторами инвестора это видит, у вас все прозрачно И из месяца в месяц вы эту тему все видите Все, что я вам проговорил Все, что вам может задать инвестор Лучше прикреплять финансовую моделью Как вы будете двигаться из месяца в месяц по цифрам Как вы будете развиваться там, по заявкам По штату, по постоянным, по переменным затратам Это все финансовая модель То есть эту финансовую модель вам нужно предоставить инвестору До того, как он вам дал деньги Итак, на этом первый этап заканчивается да, Вы уже получили деньги, вы инвестор видел финансовую модель все круто деньги у вас полетели да там с помощью финансовой модели тратить деньги куда вы планировали там на рекламу на трафик на аренду то есть на ваше масштабирование и наступает второй второй этап это как контролировать бизнес и контролировать те деньги которые вложил инвестор Итак, прошел месяц у вас есть какая-то выручка у вас есть чистая прибыль вы тратите ее согласно финомодели да она у вас достигла тех показателей либо не достигли которые вы до этого показали инвестору но ну, скорее всего будет отклонение либо плюсовой либо минусовое. например выручки либо больше либо меньше то же самое с чистой прибылью либо чистая прибыль там плюс-минус совпала то есть куда вы выводите отдаете инвестору либо вы хотите еще закупить там товаров на склад дать в долг э, в дебиторку да клиентам потому что там срок оплаты у них там они просят побольше либо вы покупаете основные средства там столы стулья недвижимость машины или еще что то то есть вам нужно постоянно будет договариваться с инвестором а, даже если все показатели совпадут куда идет чистая прибыль э, на инвестиционные расходы либо вы выводите на дивиденды. Также после окончания месяца вы делаете план-факт и с инвестором проговариваете, что нужно сделать, чтобы там факт добиться, если вы там до него не дотянули, что нужно сделать, чтобы перевыполнить план, да, если вы ну, сделали больше, чем план. То есть вы делаете такой координационный совет, где все эти дела обсуждаете. И еще сценарии, когда у нас есть отклонение от плана, у нас все плохо. То есть тут какие действия ваши, какие действия инвестора? Отдаете вы ему сумму, которую он вложил? Не отдаете, то есть это его риски, это ваши риски. Как вы вообще поступаете, если у вас все плохо? Он вам дал денег, у него просто деньги сгорели, либо вы несете какие-то гарантии. И второй момент. У вас может быть супер все хорошо, на этот тоже момент лучше договориться, что вы предполагали прибыли, там, допустим, 100 тысяч рублей, а у вас уже полтора миллиона. Как быть в таком случае? Эти сценарии лучше прописать в договоренностях между вами и инвестором, что будет, если все плохо, либо все хорошо, либо будут те же самые показатели. Ну, или есть возможность договариваться, передоговариваться, когда вам нужно потратить на инвестиционные расходы, на, ну, на оборотные на средства там, в виде товара, каких-то, в общем, Дебиторок и еще чего-то, то есть вложить еще денег. Что будет, если еще один инвестор присоединится? То есть, как будут распределяться деньги в таком случае? Еще очень важный вопрос: принимает ли инвестор участие в управлении. А, на мой взгляд, а, когда люди говорят, да, чтобы он не принимал там условия управления, первое не составлена фин-модель предварительная, второе не составлен фин-учет грамотный, где можно отчитаться по этому всему делу. И третье. Мы берем инвестора вообще с улицы, который не умеет управлять или наоборот умеет управлять, но мы сами такие крутые и типа не хотим его, чтобы он нам помогал. На мой взгляд, круто, чтобы инвестор нам помогал, потому что у нас есть там на плюсовую сторону, в минусовую сторону. И круто было бы, если внимание инвестора было заточено тоже на эти цифры, и он помогал нам принимать решения, которые будут первое, направлены на увеличение прибыли, второе, на увеличение нашего капитала. Главное не забывать, что инвестор все-таки наш союзник, у него есть доля в этой компании и он заинтересован, чтобы денег в компании становилось больше. Эту энергию нужно использовать. Очень важно этапом нужно, чтобы инвестор тоже понимал риски, которые вы несете, когда реализуете те или иные мероприятия, чтобы он мог с вами вместе заходить осознанно в эти риски, чтобы он понимал выигрыш да, от этих рисков, либо проигрыш, и он понимал, что будет, если вообще не рисковать, что все, в принципе, пойдет там по наклонной. Ну и, как правило, этап номер ноль, который мы с вами еще не обсудили, задайте себе искренне честный вопрос, зачем вам инвестор? Первое, что при продаже доли вы получите больше дивидендов, больше прибыли, больше масштабируемый бизнес. То есть в целом вы раньше зарабатывали 50 тысяч рублей, а будете зарабатывать 5 миллионов, но доля ваша пострадает, вы дадите ее другому человеку. Либо вы тупо не хотите рисковать своими деньгами. Если вы не хотите рисковать своими деньгами, то это очень важный колокольчик вообще, а в принципе-то, ваша тема, она выгодная, либо невыгодная. Либо вы хотите взять деньги извне ими рискануть, а если ничего не случится, ну, вы проиграете, да, там у вас все рухнет, ничего страшного, деньги-то все равно не ваши. Когда вы не хотите рисковать своими деньгами, это, скорее всего, не успех. То есть вы сразу закладываете то, что вы, в принципе, проиграете, и вам из -за этого ничего не будет. Самая крутая тема, когда у тебя что-то на кону, когда ты сделал ставку осознанную и ты несешь за нее ответственность. Не пропускайте шаг номер ноль, не пропускайте шаг номер один. Ну и уже когда все понеслось, соблюдайте шаг номер два. Для этого вам нужна финансовая модель, для этого вам нужен управленческий учет и сопоставляйте эти два элемента управления. Пиши в комментарии, какие вопросы у тебя возникают с работой с инвестором. Ты на первоначальном этапе, на втором этапе, либо на шаге номер ноль. Самые лучшие ответы я буду разбирать на то же на своем канале. А сейчас ставь лайк этому видео, подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Скачивай по ссылке шаблон ДДС и финансовые модели, чтобы ты хотя бы примерно понимал, что это такое. А прямо сейчас приходи на мой канал, там очень много видео про управление финансами.